Данбури блюдо японской кухни, разновидность фастфуда. гангури переводится как круглая чаша. Его готовят с морепродуктами, овощами, грибами. У меня рецепт с курицей, быстро, вкусно и сытно. Готовится гангури просто и быстро, а если у вас есть уже отварной рис, то на все про все уйдет не более 20-25 минут. Рис пропитывается соками куриной грудки с луком и яйцами соевым соусом. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте ингредиенты для приготовления донбури. Куриную грудку немного посолите и обмакните с обеих сторон в лицо. Затем обваляйте грудку в панировочных сухарях. Выложите на горячую сковороду с растительным маслом. Подписывайтесь и ставьте лайки. Обжарьте с обеих сторон по 5 минут. Репчатый лук очистите, помойте и мелко нарежьте, выложите в сковороду. Обжарьте лук в растительном масле до прозрачности. Яйцо слегка взболтайте. Налейте соевый соус и перемешайте. Жареное куриное филе выложите в сковороду с луком. Залейте смесью яйца и соевого соуса, накройте крышкой и готовьте, как обычный омлет. Рис отварите. Для этого в кастрюлю с водой выложите промытый рис, немного посолите и варите до готовности. После воду слейте и промойте рис снова чистой, кипяченой водой. В чашу с отварным рисом выложите куриное филе с луком и омлетом с соевым соусом. Подавайте дамбури в горячем виде. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Такие продукты будут нужны. Куриное филе 150 грамм, рис 3-4 столовые ложек, сухой. Яйцо куриное 2 штуки, лук репчатый 1 штука, соевый соус 1 столовая ложка, панировочные сухари 50 грамм, растительное масло 40 миллилитров, соль